коллеги я вас приветствую мы продолжаем стряпать клиенты для сигналар чата uh, у нас есть сервер у нас есть Identity сервер и у нас есть пачка клиентов консольная dpf в этот раз будем делать uh, winform клиента вернее даже не столько делать сколько покажу реализацию потому что вы сами можете посмотреть на гитхабе ссылка в описании ну и прежде чем приступить давайте покажу кое-что из того что показывал раньше а собственно говоря из чего состоит наша система у нас есть Identity сервер это отдельно стоящий микросервис который создан из шаблона в описании на шаблон есть чат API, в котором собственно говоря, реализован этот хаб сигналаровский есть уже э, клиентское приложение, которое сделано на консольном э, на консольной платформе это было в первом видео дальше у нас уже готов API-клиент, который собственно говоря, в предыдущем видео я показал реализацию ну и в этот раз я буду показывать, как я реализовал WinForm клиент. опять же прошу не судить меня строго, я давным-давно на, на на, на не программировал, поэтому в общем это только в целях ознакомления, в общем как это работает, именно подключение к сигналару, передача сообщений, а не архитектуру вот этого самого WinForm приложения, поэтому WinForms даже, вот если честно. Давайте переключимся в Visual Studio и посмотрим, что я тут на, наделал. Друзья, перед тем как начать, хочу напомнить, что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно поставьте колокольчик, я думаю, что всем от этого будет польза. Спасибо. Итак, перед вами форма, на которой существуют три раздела. Это логин пользователей и собственно говоря, сами сообщения есть э, кнопка получения токена, он отобразится вот в этом месте, если мы его получим здесь у нас кнопка подключения к чату, кнопка отключения это список пользователей будет показан, это кнопка отправки сообщения, а это собственно говоря, сообщения, которые будут записываться в том случае, если пользователь что-то кто-то куда-то отправил, ну и если были какие-то ошибки тоже я решил выводить сюда, чтобы упростить процесс Запустим приложение пока без каких-либо дополнительных сервисов, чтобы проверить, что он действительно работает. Вот я завел какой-то логин, вот и нажимаю get token. И так как у нас Identity сервер не запущен, было сообщение, в общем, сказала, что сервера нету. Я подготовил некоторое количество исполняемых вот этих командышников ком команд, да, то есть я могу запустить os сервер. Ну, просто командная строка, которая .NET RAN и выполняет проект. Я думаю, что тут ничего сложного нет. Она сейчас стартанет, и мы тогда. Да, вот она стартует. Это запустился Identity Server. Как вы помните, там заведено три пользователя. И сейчас, если я запишу правильный пароль. Давайте неправильный сначала. Вот уж интересно, что будет. Вот. Не могу получить токен э, с Identity Server. Ну, видимо, я не делал обработку, если честно, я уже как-то не помню давайте получим токен, вот он я получил токен теперь у меня загорелась кнопка connect chat я могу подключиться к чату но так как чата нету, я его еще не запускал давайте вот, его... да, вот connection в общем, невозможно подключиться к серверу потому что сервер отклонил соединение потому что сервера нету, не знаю, как он мог отклонить конечно, неважно, запустим теперь API с тем самым сигналаром в общем-то принцип тот же самый .net run и все такое он стартанет да вот он стартует в общем то теперь я нажимаю подключиться и как видите я подключился вот он пользователь вот он я подключился еще я сделал кнопку на dpf клиента то есть shotcut. и могу запустить его вот так вот прям быстренько чтобы опять же сэкономить ваше время так user 1 у нас уже подключен давайте подключим user 2 давайте ведем пароль нажмем подключиться и нажимаем, ах, вот тут не будет видно, давайте сделаем вот так. Я нажимаю Connect чат. Chat, у меня теперь два пользователя, здесь второй. Ну, я не буду подключать консольное приложение, хотя, ну, давайте подключим, теоретически это нам тоже несложно сделать. А, клиент, э, BIN, DEBUG, NET и консольное приложение у нас, ну, давайте просто запустим, там по умолчанию подставится токен э, user1. Поэтому у нас теперь у одного пользователя два подключения. Вот, вот у этого пользователя он подключен из двух мест. И, соответственно, если я начну писать сообщение, я... Э, давайте я сначала напишу какое-нибудь сообщение. Вот я его отправил. Вот оно пришло к пользователю 1 в этот и пользователю 1 в этот. Смотрите, современные э, чаты, они на самом деле умеют выборочно управлять э, местоположением пользователя. Даже не так. Выборочно то есть определять текущее активное окно пользователя и отправлять ему сообщение именно в это окно то есть если у вас допустим открыт Телеграм, например, на вашем мобильном телефоне и э, десктопное приложение, и вы постоянно работаете со своим компьютером, то первое сообщение, которое придет, оно придет непосредственно на десктоп. Если только вы на него через какое-то время не приреагируете то тогда э, второе сообщение придет уже на мобильное приложение. В общем, это уже нюансы реализации самого вот этого чата, поэтому, в общем-то, э, их множество может быть. Или всем сразу, или вообще не отправлять, или настройками управлять, Дублированием вот этих самых сообщений, если у пользователя находится, если у пользователя зарегистрировано несколько подключений. Эту логику, естественно, я не делал, как впрочем, и логику по переподключению к сигналару, логику по сбросу. Ну ладно, неважно. То есть я реализовал только подключение самым простым способом, чтобы было понятно и доступно, без всяких сложностей, которые, собственно говоря, возникают еще при разработке чатов. То есть обрыв соединения. Ну, Ладно. Итак, смотрите, я теперь нажимаю выход из этого, и у меня пользователь как был так и остался, а вот если я теперь нажму отсюда disconnect, у меня в мобильном приложении, о, еще остался подключенный клиент. Ну что ж, друзья, мне вынужден извиниться, и про старуху бывает порнуха, как говорится. Я думаю, ничего страшного, вы меня простите. На самом деле, надо сказать, что я не делаю функционал полностью чата, а делаю возможность подключения разных клиентов, с разных платформ э, к сервису, который находится в sp.net core, а авторизуется на identity сервере. В общем-то, вот это была задача, и поэтому, в общем-то, <смех> обработка всех э, нештатных ситуаций в мои планы как бы не входила. Я прошу прощения. И теперь, в общем-то, Собственно говоря, здесь я не сделал брос токена, ну бог с ним, неважно. Все работает в принципе одинаково. И на этом наверное я буду завершать, потому что больше мне показывать нечего. Дальше будет другой клиент. Увидимся в, другом, в другой серии. Вам всего доброго, спасибо за комментарии, спасибо за поддержку канала и пишите правильный код.